всегда казалось, что санкции могут быть эффективны тогда, когда они принимаются на очень ранних этапах болезни. То есть, если бы, допустим, в 2008 году, после войны с Грузией, Запад отреагировал больше радикально на это и действительно ввел хотя бы половину санкций сегодняшние, то, наверное, не было бы аннексии Крыма. Если бы в момент аннексии Крыма Запад ввел сегодняшние санкции, то, безусловно, не было войны в Украине. То есть санкции нужны, в, скажем так, в нужный момент, да, когда возникает повод для них, нужно отвечать быстро. Запад очень долго раскачивался, пока он не ввел эти санкции, которые он сегодня ввел. На сегодняшний день, мне кажется, эти санкции уже не могут изменить российской политики, просто потому, что она определяется лично Путиным, и для него вот эта идея расширения русского мира, воссоздания империи, это настолько идея фикс что отойти назад он не может. По крайней мере, мы видели прекрасно, я был убежден, что войны в Украине не может быть, просто потому что она, во-первых, не может быть выиграна, во-вторых, это действительно вызовет катастрофические экономические последствия, но, несмотря на это, Путин ее начал. То есть в данном случае он не собирается останавливаться, и он и сейчас не собирается останавливаться. Поэтому я думаю, что санкции на сегодняшний день, они не... Изменит курсы. Изменить курс может, может только уход Путина. Но пока я вижу единственным вариантом этого, это какой-то серьезный внутренний раскол в российской элите. И по большому счету его смещение его собственными соратниками, понимающими, что страна заходит в тупик, и их собственный интерес очень сильно от этого страдает. Я еще раз повторю, выборов в России сейчас нет и не предвидится. Уже было заявлено о том, что даже выборы губернатора в этом году могут быть отменены либо перенесены, на, либо отложены. Либо Я ведь делал законопроект об электронном голосовании. Это другой вопрос, да, он вообще позволяет фактически Лишь. нарисовать любые цифры, да. да, конечно. Это мы видели на выборах в Москве в прошлом году, но даже несмотря на это, уже говорится о том, что в этом году в условиях такой чрезвычайной ситуации выборы губернаторов могут быть перенесены в законодательное собрание. Фактически, как это делалось при «Медведеве», когда их избирали депутаты. Да? Либо просто могут быть отложены, допустим, на год. То есть я убежден, что на выборах российская власть сменена быть не может. Народного восстания в стране не будет совершенно однозначно. Поэтому я думаю, что 24 й переворот является единственным реальным шансом, который может это поменять. Насколько он велик на него... Как, насколько можно рассчитывать на другой вопрос, но кроме него я вообще не вижу вариантов. Понимаете, смотрите, протесты в России это очень интересный феномен. Они э, существуют, да, и достаточно активны. Но э, проте политический протест в России, пока, как я вижу, он э, является ответом на политические вызовы. То есть, когда в 2011 году были искажены результаты выборов в Госдуму, люди вышли наоборотно, и был очень серьезный политический протест. Когда Путин бьет о переизбрании, да, после его выборов, инаугурации, тоже были серьезные протесты. Когда, допустим, сейчас началась война в Украине, то люди, которые хотят мира и симпатии относятся к украинскому народу, выходят на улицы многих российских городов. Но ни разу, никогда таких выступлений после 2005 года не было по экономическим проблемам. То есть, есть, я еще говорю, антивоенное движение в России будет нарастать, и Путин с ним борется, и прекрасно понимает, насколько оно опасно. Но эко ухудшение экономических условий не вызовет политического протеста. Вот для меня загадка, почему, но как факт я могу просто констатировать, что политика в России отражается в политических протестах, а экономика нет. Мой тезис был и остается в том, что Путин — это фактически Муссолини сегодня. Это человек, который хочет возрождения империи, который копирует в речи по Крыму формулировки в речи по Абиссинии 1935 года, который создал корпоративное государство, где фактически крупнейшие позиции в экономике заняты корпорациями, формально частными, но действующими по государственной указке, который повторяет слово в слово все, всю риторику, там, включая там, анти-ЛГБТ, которая была в, в те времена, да, идеи маскулинности, сильной власти, как бы такого домостроя, да, уважение к истории, у нас все в что все лучше было в прошлом, что мы должны это восстановить. Вот. Постоянное подавление политических партий, мягкое, повторяю, мягкое давление на инакомыслящих, потому что, в отличие от концернгерей в Германии, в Италии такого не было. Да? Там, общее количество погибших политических противников Муссолини за 23 года его режима составило меньше 4000 человек. То есть, в принципе, это не тотальное истребление всех недовольных, да? это просто очень жесткий прессинг, и постоянная идея единства нации, которая тогда всегда существовала и сейчас повторяется у Путина, да, начиная с «Единой России» и так далее. То есть фашистских лозунгов у Путина очень много, но они не нацистские и не националистические. Путин понимает, что он руководит очень многонациональной страной, и имперскость у него гораздо более сильна, чем националист. В ближайшем будущем, я думаю, есть э, процентов 70, вероятность того, что она станет еще более автортичной. Путин победит своих противников. Yeah. Выборов в России не будет. Я имею в виду, что Путин просто реально выгонит из страны или пересажает по тюрьму своих политических противников, заставит оппозицию недовольно замолчать закроет интернет, очень сильно уменьшит объем и потоки информации, и, по сути, в этой своей северокорейской модели будет править еще какое-то время. Опять-таки, постоянно затягивая пояса ввиду экономического кризиса, который будет продолжаться, но Украине Россия не может победить. Украина не будет захвачена, она, возможно, потеряет какую-то часть территории, но и без нее она просто еще быстрее пойдет на Запад. Все арестованные деньги олигархов и Центрального банка пойдут на репарации, а Россия окончательно окажется не Европой и будет так существовать. Это, я бы сказал, процентов 70, вероятности. 30 — это действительно вероятность того, что против Путина совершится внутренний переворот. И Россия по-прежнему останется, так сказать, на задворках Европы, но, по крайней мере, она вернет какое-то ощущение потенциала для будущего. И Запад снова начнет с ней общаться и снова начнет каким-то образом пытаться интегрировать. Потому что мы помним, допустим, по сути, Россия сегодня — это... Вейманской Германии, которая была отброшена Западом, которая не приняла в себя, и подумал, что даже будучи в стране, она может быть безопасной. Россия, не будучи частью Запада, не может быть безопасной для Запада. И это урок, который надо было выучить в 90-е годы, но даже сегодня его не поздно понять.